Бабушка, меня Маша к себе на день рождения пригласила. Что ей лучше подарить? Один большой подарок или много маленьких? Наверное, много маленьких. Так и быть, подарю я ей семечки. Спокойной ночи, сыночек. Тебе уже, наверное, сон про зайчика снится? Нет, пока еще реклама. Вовочка приходит домой из школы и говорит родителям. Уж не знаю, верить ли нашему учителю по математике. Вчера он сказал что 6 плюс 4 равно 10. А сегодня, что 7 плюс 3 тоже равно 10. Мам, купи мне обезьянку. Ну, пожалуйста. Вовочка, ты что, с ума сошел? Чем ты ее собираешься кормить? Мам, а ты купи мне обезьянку из зоопарка. Там висит табличка. Обезьян кормить нельзя. Мама поставила Вовочке ультиматум. Если опоздал к обеду, за столом должен молчать. Слушай, мама, ни слова. Там, еще раз говорю, замолчи. После обеда. Ну что ты хотел сказать? А, ерунда, там в прихожей братик сгущенку в твои зимние сапоги наливает.